Получу я этих рефералов, да, вы-то хотите заработать на рефералах, либо каких-то сервисах. Смотря куда вы приглашаете людей. Ребят, это уже можете потестировать, так как смотрят, то да, такие же люди, как и вы, да. Нет-нет, кто-то из -за регался. Кстати, я пару проектов регался, потому что было просто интересный тизер, интересная реклама. Я хотел посмотреть, что это такое, и реально меня интересовало. Поэтому имеет место быть размещение рекламы и использование тизера не только как средство заработка, но также как и